Привет, друзья! В этом видео мы поговорим об индикаторе дом-левелс, а также рассмотрим, какие настройки мы можем применить к нему. Итак, выбираем индикатор дом-левелс из раздела технических индикаторов и нажимаем кнопку «Добавить». Видим, что на графике стали прорисовываться линии, объем которых попал в фильтр минимального и максимального объема. Индикатор позволяет видеть прямо на графике, как менялось расположение лимитных биржевых ордеров в стакане в каждый момент времени. При помощи фильтров объема можно задать необходимые вам значения для каждого инструмента и видеть максимальные уровни с ордерами на графике. Лучше всего использовать данный индикатор на тиковом графике для максимальной детализации данных изменения ликвидности в стакане. Если объем заявок в стакане попал в указанный диапазон фильтра, ширина уровней на графике отображается пропорционально величине объема. Если же объем лимитных ордеров выше максимального, то ценовой уровень раскрашивается цветом максимальных объемов. Если навести на выделение ценового уровня при зажатой кнопке Ctrl, можно увидеть количество выставленных лимитных ордеров на данном участке. Теперь подробнее рассмотрим настройки данного индикатора. Источник. Этот параметр стандартный для большинства индикаторов, но на настройки DOM Levels он не влияет, поэтому мы его пропускаем. Панель. Здесь можно выбрать расположение индикатора на графике, либо на панели. DOM Selection. Здесь мы можем включить, либо отключить отображение индикатора на графике. Отображать легенду индикатора. Это включение, либо отключение отображения названия индикатора. Пропорциональная высота. Если эта опция включена, в этом случае толщина столбцов будет зависеть от ликвидности на каждом ценовом уровне. Чем больше ликвидность, тем выше столбец. Фиксировать максимальные значения. Если галочка стоит, то фиксируются только максимальные значения в каждом баре. Если галочки нету, то отображается последнее значение в каждом баре на момент его закрытия. Максимальный и минимальный объем. Здесь мы можем выставить диапазон между минимальным и максимальным значениями фильтра. Уровни с объемом заявок ниже минимального значения отображены не будут. Если же объем лимитных ордеров выше максимального, то ценовой уровень раскрашивается цветом максимальных объемов. Цвет асков и цвет бедов. Это цветовая настройка сделок, проходящих по аскам либо бедам. Цвет аска выше максимальных объемов – это цветовая настройка сделок, проходящих по аскам выше зафильтрованного объема. Цвет бедов выше максимальных объемов – это цветовая настройка сделок, проходящих по бедам выше зафильтрованного объема.